всем привет как поставить эту лампочку в люминесцентный светильник только вот у меня стоит светильник тут вот, вот так он загорается вот если присмотреться то он мерцает и глаза на самом деле устают от такого света ну и еще он гудит. Сейчас у меня пока тут работает компьютер, поэтому не сильно и слышно. Но когда совсем тихо, то хорошо слышно, как гудит дроссель. Вот. В моем случае это светильник с дросселем и стартером. Буду ставить вот такую вот стадионную лампочку. фокус вот на 9 ватт как раз таки под размер светильника чтобы установить люминесцентный светильник стадионную лампочку для начала надо извлечь саму лампочку люминесцентную светильника в моем случае это светильник с дросселем и стартером если у вас светильник дроссельный вы просто извлекаете стартер и ставите сразу светодиодную то есть никаких тут заморочек и не надо, и все, и светильник будет работать без всяких проблем. Вот так теперь работает светильник, загорается сразу и не мерцает. То есть даже приятно смотреть на то, как оно светит. А если в светильнике стоит электронный балласт, то электронный балласт просто нужно убрать из схемы и патроны напрямую подключить. То есть, один конец стадионной лампы это плюс, другой минус. И наоборот. Полярность значения не имеет. Вот. Главное, чтобы на один патрон приходил плюс, на другой минус. То есть, вот у стадионной лампы вот один конец вот, вот эти два штыка это они не имеют значения, то есть и на этот можно подать и на этот вот так же самое и тут то есть все это плюс а это минус все эти два штыка и наоборот поэтому такие вот дела то есть чтобы допустим в том же сильный люминесцентный светильник поставить стадионную лампочку Вовсе не надо ничего там переделывать. Там, как многие любят э э отрезать дроссель, там, э или коротить э э стартер, или что-то еще. Этого всего делать не надо. Просто достаточно э извлечь э стартер и просто поставить стадионную лампочку. Вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр.